Приветствую! Сегодня пару слов про восстановление коннекторов на BMW. Конкретно здесь у меня разъем омывайки с интенсивом BMW E34 одного нашего очень хорошего клубного друга. Проблема была в чем? Разъем ему достался порепанный. Одна фишка была Прям надрезано пополам провод. Один провод вообще было оторван. Ну первоначально дербанить и что-то напаивать особо не надо. Значит, тут секрет какой. Снимается вот эта колодка. Дальше, ну я уже вытащил, это я позже расскажу. Дальше мы имеем вот такие вот штекеры. Да? Штекер типа МАМА. Немножко нетрадиционного вида К которому мы привыкли сейчас То есть его оттуда надо как-то достать Выламывать не надо В чем заключается секрет В этом штекере Есть вот такие юбочки, Усики, которые фиксируются Вот здесь видно должно быть вот Там есть порожек И когда штекер втыкается получается он распирается в этой колодке то есть он защелкнулся и обратно уже не вылазит как я этот штекер вытаскивал для того чтобы извлечь э, этот коннектор да не штекер э, вся э, наша работа сводится к тому чтобы вот эти вот усики зажать зажать обратно берем иголку берем коннектор и по кругу вот так вот его прожимаем. Прожимаем прям до конца, до упора, без сильного фанатизма. Где-то чувствуется, где попали, чувствуется, где не попали. Так, пару раз проходим а, по кругу. Получается, что вот эти усы мы максимально поджимаем. Потом небольшим усилием, ну, я брал... Маленькие пассатижи, беремся за металл и аккуратненько его выдергиваем. Штекер вылазит, делает он это на самом деле не очень охотно, поэтому показывать не буду, но вот я думаю вы поверите, я два уже извлек. Один я спаял, припаял вот к этой части, переобжимать не стал, потому что на удивление не смог разжать вот этот фрагмент штекера что приятно в этом разъеме во вторых он двухслойный, то есть юбка на нем одета сверху юбка дополнительно его контролирует чтобы он не разжался, чтобы был контакт и что самое приятное что вот меня просто поразило это то что если вот так вот поковырять то мы там видим медь то есть разъем не медненный, а прям медный. Появится после зачистки великолепно. Ну, сейчас я один спаял уже. Сейчас я припаяю второй. Соберу это все и отдам хозяину счастливому обладателю BMW E34. Ну, если кому-то э, это видео было полезно о структуре этого штекера, ну, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, донатьте. Я пропаял штекер и теперь самое главное перед тем, как собрать все обратно, надо не забыть эту юбочку разжать, иначе штекер будет плохо держаться в разъеме. И при включении, а мы с вами знаем какие жесткие коннекторы на BMW, при включении разъема может быть неудобная проблема теперь ставим обратно. Щелк. Все, на месте. Щелк. Все. Ремонт окончен. Без какого лишнего колхоза.